Солнце, море То есть и отдыхать и работать Отдыхай, и работать вместе а, э -э -э -э -э. а сколько времени тогда работа что в многих отелях люди работают и скажу. если скучно там хорошо. приезжайте, э -э -э -приезжайте к нам Итак, и здесь <связь> ну а сейчас я очень хотел пообщаться для вас с человеком очень важным это шеф анимации по прошу прошу любите жаловать мирова Сейчас мы зададим ему несколько вопросов. Первый вопрос. Что у вас интересного происходит в отеле в вашей сфере? Здесь э, самое интересное здесь, э, для меня, потому что я эту работа делаю, для меня это анимация uh -huh. интересно И здесь наша вечером э, шоу э, самое классное. Это Класс А здесь. Тодес, например, есть. Каждый неделю выступает. Еще мы сделаем для семья партий. Днем пенная вечеринка. Еще четверг вечером есть для возрастных партий. ретро партий. Алькатрас партий. Филамильо партий. Днем. Еще осень. Party. еще днем анимации анимация активити, много футбол, волейбол, дарт, водная полу на пляже ботча, спортивные активити, йога, водная гимнастика, такое. Много активити у нас. Интересно для отдыхающим будет не скучно. Отдыхающие здесь не скучают. Не, честно не скучно. Вечером, особенно после ресторана и здесь одна время меня 4 5 большая организация mm -hmm. вечера в такой вопрос какое любимое время года у вас какой бы вы посоветовали приезжать отдыхать вообще? в турцию в отель но в нашем отель 7 месяцев открыт открывает еще для меня всегда интересно каждом месяце для меня Красиво. Я и здесь живу в отеле, mm -hmm. Погода здесь всегда хорошо. Когда самое жаркое времени, и здесь прокладно. Mm -hmm. Потому что э, наша мотель э, находится, который сверху вверху, э, рядом горе. Mm -hmm. Поэтому прогладно. Здесь прохладно. здесь. Э, я могу. Сказать можно здесь от апрель до октябрь отдыхать любое время. Теперь вы тоже знаете про шеф-анимации очень много слышала от людей, которые приезжают отдыхать. Шеф-анимации это главные люди в сфере шоу-бизнеса. И поэтому следующий вопрос я хочу задать от э, многотысячной э, аудитории моих друзей, которые смотрят и как же устроиться работать, э, что же там происходит. Вот перед, перед вами сейчас сидит непосредственно э, работодатель, который может ответить прямо на вопрос лоб, что надо сделать, чтобы работать в отеле. Как устроиться к вам на работу? Да. Вот это важный вопрос, как мне кажется, который был бы интересен тебе узнать. Да-да-да, вот тебе. Что нужно? Команда. Да. Анимация, так, ну, команда. Да. Каждый год я выберу э, сентиментально, аккуратно, mm -hmm. потому что команда для меня читается мой семьей. Мы вместе живем здесь, в отеле. Прямо Поэтому... в отеле или у вас какая прилегающая территория, там, э, ложманы? У нас ложманы у есть, ложманы. но территория мы всегда... На территории днем вечером мы всегда вместе mm -hmm. поэтому я хочу рядом э, умные красивые э, люди я ищу со мной будет работать для девочек э, критер например это в рост 170 165 mm -hmm. если развожу от метра 65 и выше да и выглядит должна быть красивая одевает вечером красивая а зачем, чтобы они были красивые? Многие спрашивают. это для того чтобы там потом приставать к отдыхающим и там зазывать их куда-то это может как-то связано там, не знаю там с какими то там секретными вещами или или еще красивые девушки мы заниматься на фильме я тоже одеваю я себе аккуратно всегда Анимация читается, называется витрин, uh -huh. витрин, как магазин, э, должно, быть, мы, должно быть выглядеть красиво, uh -huh. потому что гости смотрят uh -huh. нас, Да. что нужно, что иностранный язык, э, хотя бы один. Э, например, по-русски, или рядом, второе, английский или анименский если два языка для меня перфект отлично если один хорошо мы здесь будем на, э, учить mm -hmm. э, показ, покажем здесь например некоторые аниматоры здесь начинают одном язык потом и здесь они учат второе третье если гостям всегда контакт контакт потом они учатся еще. а какие какие условия работы сколько нужно времени работать какие документы сколько зарплата зарплата между 400 э, до 450 ну, долларов доллара еще и здесь кто хочет работать в голову не думать э, первый план не должны быть деньги кто хочет например э, видеть другое рано солнце, море. То есть и отдыхать, и работать. Отдыхать и работать вместе. Ага. Э -э -э -э -э а сколько времени тогда работа Потому что в многих отелях люди работают с утра до вечера 7 дней в неделю. И не Д... остается время там даже <г turf> <граф> <граф> <граф> у нас э -э -э есть, который день тяжелое, который день ничего легко. Так бывается. Мы тоже э -э работаем здесь долго, но только надо не думать. Работа, работа, работа. И здесь люди думают сначала, я здесь живу. Это мой дом. И делаю, что надо. Если так, смысл, как главу, не устаются люди. Если люди думают, я работаю, работаю, работаю, сразу устаются. Mm -hmm. Поэтому я так скажу. 10 часов утра начинаем до 12.30. Работаем обед. Потом три часа перерыв, до три часа после обеда. Три часа после обеда начинаем до 70-30. Mm -hmm. Еще раз э, Вечером 20-30 или э, 21 mm -hmm. Начинаем работу опять до 12. А выходные есть? Выходные один день, один день. Э, неделю. А что нужно, чтобы больше денег заработать? Потому что 450 долларов, но в принципе, там это такая цена, и не много, и не мало. Чтобы больше, может, что людям может быть больше хочется, что нужно быть там знать пять языков или иметь какую-то уникальную профессию? Я могу ты понимать, если люди думают, я хочу деньги заработать. И здесь прекрасная атмосфер. Я могу за этого гарантии. Если мы, если кто-то сравнивает меня с другой моделью, наша отель первое место. Мы в отеле живем, рестораном кушаем три раза. Это бесплатно. Mm -hmm. Деньги не тратим. И здесь деньги не нужны для людей. Поэтому я скажу, главу должна быть не деньги думает надо новые друзья познакомиться другой атмосфера, другой сторона, отдыхает и работает вместе так так лучше а куда карьерный рост там, на следующий год приехать и человек ну, больше получит ну, я просто не знаю как по карьере может быть то есть, то есть, возможно на следующий год получить больше деньги да деньги бывают всегда так mm -hmm. 400 до 450 mm -hmm. потому что молодые люди э а, мы, что, например, работа, да. но если скучно дома mm -hmm. для некоторых людей давай я скажу если скучно там приезжайте, э, приезжайте к нам так, и здесь э, может быть привыкать сначала трудно mm -hmm. только через месяц и здесь сейчас например э, люди с нами работает, они не хочет домой я я клею. Не закрывайте они, отель, дайте поработать. Они, еще. они не хотят домой. Mm -hmm. э, они со мной общаются. Э, следующие году можно с тобой, хочу работать? Я скажу, у нас 4 месяца впереди. Будем посмотреть, конечно. Люди сразу перевкают. У нас атмосфера здесь отличная. Классная атмосфера. Поэтому э, здесь я могу дать гарантию, чтобы люди будут э, happy. Sí, Это да. очень важно, да. Хорошо. Да. А, ваше любимое место здесь в отеле? Любимое место? Да. Например? Например. Пляж или горки или. Ну, аквапарк меня больше нравится. Например, аниматор использует, когда выходной, mm -hmm. free mm -hmm. аквапарк. Там много, как называется? Горки, Гор... да, горки много. Да. Можно там э, плавать, Лауси. кататься, так. Акуапарт мне больше не нравится, на пляже, чистый, можно там, когда перелив есть, когда выходной, анимация там загорает, э, бассейн здесь, везде бассейн, отель вообще красивый. Кто чаще всего отдыхает в вашем отеле? Люди из каких государств? Это сторона? Да. Это меняется каждую неделю, каждый месяц. Я смотрю, например, Скажу тебе, сейчас из какой стороны гости. Турков мало сейчас, потому что школ mm -hmm. здесь начинал. И здесь э, сегодня русских много. Russian Federation 350. Еще э, 350 отдыхающих, да, сейчас? Латвия. Из Латвии. Латвия. Да, сколько? 273. 273. Литвания. 500. 515. 50. Да. Ага. Германия есть 120. 120 из Германии. Эстония 130. Эстония 130. б Беларусь. Беларусь. Беларусь. Что? Что. Беларусь. Да. У нас разные 17 страна бывает mm -hmm. всегда. Но тоталь. Всего сколько 200 9100 2100, 2100. Да, 2100. Но еще большой люди сегодня отдыхают с нами. Mm -hmm. И наши гости здесь mm -hmm. всегда больше качества mm -hmm. чем другой вот интеллигент mm -hmm. но ну, ну, может такой премиум-класса yeah. я понимаю Они здесь спокойно отдыхает кушает не очень много Сем... сменил ты mm -hmm. здесь дети всегда рядом э -э релакс хамби mm -hmm. uh, мы сегодня говорили про работу если кто-то из моих зрителей захочет uh, попробовать себя здесь в качестве там аниматора uh, я могу сказать чтобы мне написали я вам передам тогда резюме да так что пишите я передам ваше резюме Хамби, а там дальше уже Будем, как говорится, посмотреть, вот, чем сможем поможем. Но а в остальном у нас э, две отел mm -hmm. Один из здесь, тикрова, другой белике mm -hmm. гирал два гирала есть. Туда тоже нужны работники, да? Туда тоже надо работники. Mm -hmm. Я тоже. Э, меня тоже нравится, когда я вижу каждый год новое mm -hmm. лицо, новые энергии. Mm -hmm. А кто сейчас нужен? Девушки или мужчины, какого возрастной ценс, категория? Эдж. 20 mm -hmm. до 28. От 20 до 28. До 8 mm -hmm. э, люди можно резюме. Mm -hmm. Отправлять меня. И мужчины и женщины да? Мужчина и женщина. От 20 <говорит> до 28. Присылать <говорит> резюме. <говорит> Больше женщина. Больше женщин. Если правильно говорить mm -hmm. больше женщина нам нужен э, больше чем 30 больше 30 30 э, женщина для а какие должны быть навыки это ты ничего себе, это много детской а детский, детский клуб. клуб есть днем анимация есть там тоже <связано> такое. одно и то же <связано> поэтому э, для дива если думаю больше чем 30 mm -hmm. женщина будет отлично если э, некоторые люди думают, с нами работать пожалуйста хамби спасибо большое что уделили Я время могу очень тебе приятно спасибо большое спасибо. за это интервью мы здесь всегда ждем э, люди сюда. Давайте посмотрим, как живут те, кто здесь будет работать. Итак, дамы и господа, нашман Цветло, просторно, две кровати, большие шкафы, кресла, стол с двумя стульями, телевизор достаточно большой, бит. бит. Не на море, но зелено красиво. Много места для своих вещей. Я так понимаю, что, о, туда же есть сейф, чтобы они здесь складывали свои миллионы. Халатно. Ну, то есть все как в обычных отелях, только для работников. Нормально. Вот даже заблокированные тапки. Есть телефон, тумочки. Ну что, я думаю, так можно жить и работать.